Я, как человек, не разбирающийся в камнях, хочу решить а, свою проблему очень просто. У меня есть определенная сумма, например, 4-5 а, тысяч евро. И я хочу ее потратить или, скажем так, инвестировать в бриллианты. Что я могу вот за эти деньги купить? Если мы говорим про э, цены в Антверпене, э, тот вариант, который я пропагандирую, который мне кажется идеальным, покупать у брокера биржи если вы просто будете покупать в том же не в магазине скорее всего будет подороже если вы, например едете из России оставим вам на поездку 1000 евро Это запас, правда? и на дорогу, и на отель Остается три с половиной, четыре тысячи евро. На такие деньги вы можете у брокера биржи купить 0,5 карата идеального цвета, идеальной чистоты D луп клин 0,7 F very small два. Это очень хороший камень уже, либо 0,9. Это будет цвет H, частота SI, скорее SI2. На практике большинство камней, которые продаются в магазинах, это примерно такой цвет и такая частота. Я сравниваю вот эти три характеристики, то есть размер, цвет, чистота, считаю, что у всех хорошее very good качество огранки Для сравнения за такой же камень, например, у Дебирс вы заплатите за 0,7 вс 2 вы заплатите примерно 9,5 тысяч евро. Почему упомянул снова Дебилс? Потому что я считаю, что это честная фирма, которая никогда не продаст то, что на самом деле у них нет. Скажите, о а чем чего мы можем отталкиваться, когда я покупаю ювелирные изделия? А сначала купить камень, а потом заказать изделия. Или лучше просто сразу купить изделие? Идеально сначала купить камень с теми характеристиками, которые вы хотите, проверить это по сертификату. Я совершенно не говорю, что нужно всегда покупать самый белый, самый чистый, это отдельная история. А потом поставить его в ту оправу, которая вам подходит в том же Антверпане, в Израиле. Когда вы покупаете камень у брокера биржи, даже если у него у самого нету мастерской, за два часа вам поставят при вас в ту оправу, которая вам нравится. Это, это гарантия, потому что очень сложно определить качество огранки у бриллианта, который находится уже в кольце. Практически невозможно. Цвет, чистоту специалист увидит. Не специалист нет. Даже вес можно более-менее оценить, а качество огранки нет. То есть, на самом деле, я так понял, что логика ответа заложена в самом языке. И главное это камень, а остальное это просто оправа этого камня. ну Правильно, потому что ну, в зависимости от размера стоимость камня это... 80, 90, 95 процентов кольца или серьги, ну, ну золото, ну это 65, 50 до 65 евро за грамм обработанного золота. Все. То есть алгоритм покупки может выглядеть так Мы сначала выбираем камень В зависимости от того, что мне нравится Больше, меньше Частота, огранка Этого камня, а потом вставляем Это в изделие В тот металл, который мне нравится И той формы, которая мне нравится Да, совершенно верно Сначала э, Уж договаривались, что Сначала мы смотрим, чтобы было хорошее качество огранки Чтобы блестело Потом, в зависимости от вашего бюджета и идей понимаем, что можно найти по размеру, цвету, частоте, да и ставим, конечно. Оправ много везде. А Оправы белое, желтое, красное, золото. Это не проблема. А если мы с вами встречаемся в Антверпене? То как будет выглядеть сам процесс покупки, будет ли у меня достаточный выбор, то есть смогу ли я визуально оценить, сколько вариантов я смогу визуально оценить, вот скажем, если у меня есть бюджет, например, 4 тысячи, тысячи евро вот на этот бюджет я хочу выбрать камень я могу встретиться с вами и мы вместе с вами, с вашей помощью сможем выбрать, ну, скажем, наиболее подходящие из представленных вариантов, да? Mm, да? идеально, если мы свяжемся заранее если я найду э, камни по э, каталогу отвертной э, биржа. Зная ваш бюджет, я найду то, что мне кажется оптимальным соотношением цена-качество да, побольше, почище, побелее. Несколько таких вариантов. Идеально собрать их у одного брокера биржи, для того, чтобы вы видели все камни при одном и том же освещении. От освещения очень много зависит. Посмотрите, какое освещение в магазинах Зворовского. Ну, а там продают фианит как там все блестит. Даже ваши собственные украшения там блестят гораздо больше, чем в другом месте. И там вы смотрите и выбираете. То есть нужно рассчитывать на один день. Я не думаю, что нужно смотреть больше, чем на 5, 7, ну максимум 10 камней. 5 камней это уже... Хорошо, иначе у вас в глазах начинает ребить, вы не очень хорошо понимаете. Положили несколько камней рядом, посмотрели, вот этот цвет все-таки желтоватый, а этот хороший, а этот белее, ну это не так важно, значит, это для меня не важно. Чистота, да я тут нигде не вижу включения. Значит, не важно, значит, можно большой взять. Или наоборот, нет, или нет. Я хочу самый белый. Не надо смотреть очень много, я сталкивался с тем, при этом совершенно не обязательно. мы можем пойти в тот магазин, который вы выбрали. Моя работа – это работа гемолога, я могу вам просто дополнительно помочь найти камни, если какой-то вы магазин брали, пожалуйста, я помогу понять, за что вы там будете платить. И сказать, почему этот камень мне нравится больше, чем другой. Иногда, правда, для этого я выведу вас на улицу, чтобы не говорить неприятные вещи преподавцам.